Будем разбирать заднюю крышку багажника. То есть вот эта, которая называется. Для начала 6 торксиков. Раз, два, извиняюсь, четыре. Два откуда-то уже куда-то одета. Вот. По-моему, это 20. Сейчас определю более точнее. Для начала откручиваем их. Внимаем подсветку багажника. Что-то вот таким образом. Можно, естественно, обойтись без вот таких грубых инструментов. Отключаем. Вот, эту, вот эти усики поднимаем. С одной, со второй стороны. Так, задняя обшивка багажника. После того, как открутили винты Торксики, она просто сдергивается на себя. Дергаете и все. Она крепится на вот этих щелчках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Вот. Общий план. Повторяюсь, я ее буду ставить. Увидите, как ставлю, так она и снимается. Проводим провод от кнопки закрытия. Проводим провод подсветки. Так. Вот сюда, в эту дырочку. В одну руку я его не поставлю, поэтому, наверное. Ну и потом смысл на вот эти щелчки, вот в эти пазы. На эти щелчки, в эти пазы защелкиваем. Держим крышку багажника и силой защелкиваем. Потом уже будем прикручивать торксики. Далее закручиваем вот такие винтики. Т-20. Раз, два, три, четыре шестой с этой стороны и два под креплением аварийной так закрутили вот эти токсики, которые показывал потом вот видите зацепчик вот сюда и вот эти щелчки вот. когда открываете вот сюда отверточкой себя Все. лючок аварийный разблокировки замка так, куда показываю то смотрю то, то показываю таким образом далее устанавливаем две вот этих боковинки вот два щечка сюда так этот сейчас надо снять выправить потому что то есть они вщелкиваются вот тут окрепление тоже есть но она уже отломана сюда должно защелкиваться и потом после этого она прикручивается вот сюда винтом торксик вот этим также и снимается сперва выкручивается торксик потом выдергиваете ее наружу Зачем? далее устанавливаем последнюю планку снимаем же ее первой первой просто ее берем и сдергиваем когда снимаем раз два три четыре щелчка в вот дырке соответственно пять щелчков которого тут нет вот это идет как направляйка вот сюда в дырочку аккуратненько вот. повторюсь первым делом сдергивайте ее выкручиваете торкс Сдергиваете эту, переходите к этой штуке.